Привет, я Шок. Я отказался от стримов на Твиче. Я теперь не стримлю. Я полностью себя посвящаю YouTube-каналу, ну а также Сайбешок-команде. Очень сложно все это делать, поэтому я не смогу отвлекаться на стримы, я об этом уже говорил. Я очень хотел зимой уже уйти от э, стримов, но решил чуть немножечко задержаться. Поэтому я уверен, ты заметишь разницу в публикациях, в моем отношении к этому YouTube-каналу и к другим проектам, которым я... Причастен. Сейчас у тебя на экране те ролики, которые будут уходить на протяжении большого количества времени в июле. Ну а сегодня я выполняю один из выпусков, который приписан: Это катка с World Edit. Это человек, который на самом деле сделал очень много чего в киберспорте СНГ, потому что он играл изначально. Через него прошли все игроки На'ви, кроме Перфекта. со всеми он переиграл, даже Симплом. Так что опыта у него достаточно. И чего спросить? Тоже есть Все это будет в этом ролике Поэтому поставь по-братски лайк 20 тысяч лайков Спасибо каждому Без шуток поставьте лайк Это хороший контент Который должен заинтересовать э, Интересных людей Вот это я сказал Всем приятного просмотра Let's go Гоша, привет Здорово Рассказывай Сейчас как у тебя успехи в команде просто? Какие у тебя планы И что ты планируешь делать сейчас в киберспорте Ну успехи сейчас в последнее время не очень Много игр проиграли из-за того, что не тренировались, потому что в команде была неразбериха. Вот, там игрока продали Virtus Virtus.pro, и у многих игроков в команде мотивация упала вообще играть. Ну, просто, просто... Просто нету как бы тренера, да, скажем, пятого игрока, и... Тяжело как бы собраться и тренироваться. И Зевс пытается с этим разобраться, но рынок, скажем, очень маленький. Хороших молодых игроков трудно найти. И чтобы сразу играть на хорошем уровне. То есть Зевс этим занимается, но ему тяжело это все организовать и найти тренера. И поэтому мы сидели последние месяцы, почти не играли в Counter-Strike и чилили, так скажем. Ждали, но... пока Зевс скажет какую-то... Типа, вот вы играете с этим, с этим, с этим, но у Зевса пока не получается но... все организовать. Но зарплаты были у вас. Да, да, все нормально в этом плане. У вас забрали Якиндера, e в Virtus.pro, купили. А, сумма, напомни, какая была? Ну, я, я сейчас сумму не знаю, даже не интересовался. Ну, ну, я честно не скажу. Мне кажется, там больше 100 тысяч долларов, может, меньше, где-то так, как... что-то где-то. Когда вы узнали про то, что его покупают? Ну я относительно поздно узнал, когда играли первые отборочные на мажор, вот этот РМР турнир. Вот мы играли как раз против Virtus Pro, мы их выиграли и, и ум... Ну я к нему хожу, там, да, скажем так. Вот. Мы Virtus.pro выиграли, но там ничего такого. То, есть, то, что мы их выиграли, это, я скажу, лаг, потому что мы не тренировались два месяца, а там как-то на морали потащили. Вот. И тогда я только узнал, что он уходит в Virtus.pro, ну плюс-минус в то время. Ну, я киндер хороший как игрок, правильно? Ну, да, то есть я играл с многими игроками, можно сказать, почти со всеми, из, кто сейчас у унаю. Там Simple... Бумыч, uh, Flame, Electronic, да, все эти игроки были в моей команде, и все они уходили, скажем, от меня в NAI. И, скажем, из этих игроков я играл, я понимал, что это тир один игрок, и uh, он очень хорошо. Ну, эти игроки очень хорошо понимают в игре, uh, умеют принимать решения быстро, и самое важное они принимали всегда, практически всегда, правильные решения. И поэтому. Чувствую, что это тир-один игроки. И с Хикиндером, когда я играл, то же самое было, было ну, тоже чувство было, что этот чувак тир-один игрок. И он быстро быстрый, и грамотно всегда решение принимает. Не знаю, где он такого скилла набирался, ну, набрался, как и про других игроков, да. То есть их вроде никто не тренировал, и они особо на простой сцене прям сильно не выступали, но понимание игры у них на другом уровне, так скажу. Угу. Вот и пока таких игроков вот не могу найти других. То есть в моей команде кто вот остался, я не скажу, что они тир один игроки. Им надо много тренироваться, как и мне, чтобы достичь такого же уровня. Поэтому такие игроки уходят в более крутые организации, потому что они талантливы. Так-то я между в команде играл айнки, да. скажу, что я никого не мог победить. Ну это хорошо. Все-все жесткие, все жесткие В команде а Ну, я киндер очень жесткий Это просто, не, я не знаю Лучшего игрока я не видел лучше на имке. Так, ну что ж, игра начинается Играем если что, на потиче максимально Так что желайте удачи До 16 без АВП Я понял, что ты любишь АВП, но не вопрос И... а, Без ну, Будет тяжело Я что-то стрелять разучился Я тоже, я очень плохо начал играть После этого я ну, я, но перед этой игрой я тренировался. Сейчас. А, вот Да. Ай-яй-яй. А, и, кстати, еще э, э, с резину карты не пикай. Ну, так. то есть пикать можно, но не ко мне приходить через половину карт. Так, мне сейчас нужен второй дубль будет. Ай-яй-яй. О боже, серьезно, я тебя видел сп справа наверху чудеров. Нет, эти прифайер. А я, я не пули, не пульки, пуль, да ладно. <с myös> Это, ты, ты, знаешь, как мне было тяжело тебя убить? А я, я еще здесь все стою просто. Да боже мой, эти молодые. Я просто не могу попасть. Нужен Екиндер. Ай-яй-яй. Да как так? Безумие творится на этой карте. Ай-яй-яй, хорош! Это было... Это мой раунд был. Фак, вот я сейчас скажу, как это убрать Короче, сейчас, ладно, я сейчас доиграю Короче, на последних раундах я уже чувствую победу И расслабляюсь Вот в голове расслабляюсь, все, Я уже чувствую победу, я уже чувствую, что как я буду себя чувствовать э, в выигрыше Ну, как это убрать? Это преждевременная преждевременную радость Сейчас убьёшь, и все. Не, ну... Убить? Я... Последний раз вот на. я не знаю, я в три раунда просто отдал из-за того, что я был уверен, что я уже выиграл. Вот это тупая уверенность это кошмар. самое главное, чтобы не пропала уверенность дальше. Просто взяли Якиндер бесплатно. А -а -а, я пришел, когда был Якиндер в команде. Так что ты не вот знаешь, это. да? Ну, я точно не знаю, да. Я обычно вот такие финансовые темы не интересуюсь. Мне самое важное — это играть, тренироваться, чтобы пытаться, попытаться кого-то выиграть. Ты сейчас из какого города? Я из Москвы. Во время карантина сколько раз выходил? Немного, немного. Так, магазинчик сходил, там пару раз молока купил, хлеба. Ну, мало выходил. Я обычно эту ночью вообще выходил. Твоя лучшая форма когда была? В каком году? Или она не, лучшая форма была, наверное, в 2012 когда только CSGO вышел, и я, не знаю, просто с возрастом как-то меняется вот все в голове, так скажу, и когда я был молодым, я очень любил Counter-Strike, ну и сейчас я его люблю, но у меня какой-то огонь был внутри у очень сильный, то есть я хотел все время побеждать, я не прощал ошибок, ошибки, которые были в команде, да, есть кто-то ошибся в команде, там забыл флешку, и... и тем самым не замечал своих ошибок, можно сказать, потому что я на всю команду там давил своим, как бы, авторитетом, то что я очень хорошо стрелял в те времена, и мы играли прайки против непов, которые там были, скажем, в форме, побеждали, там, 76 раз подряд. Вот, я играл против них праки, и, ну, особо их не чувствовал в плане, там, мы играли даже плотно. То есть я много набивал, там, и так далее, и, ну, и, можно сказать, зазвездился, да, в одно время. Вот, и после этого я, как бы, попал в команду более-менее профессиональную, когда меня заметили, что я хорошо играю, и, можно сказать, там, мне поменяли мой майнд, да, мое мышление, и вообще, как я представлял игру, и, ну, и... После этого я начал побеждать, да, попадал на мажор и так далее. Хотя я перестал играть на себя. Я стал кидать гранаты, стал бегать, пытаться фу... был больше сфокусирован, чтобы сыграть с тиммейтом. И мой уровень игры, можно сказать, как личный, так и упал, вот. И вернуть мне его довольно тяжело даже до сих пор, потому что у меня полностью перестроилось мышление. Я пытаюсь, можно сказать, всем помочь в команде, флешкой, гранатой и, и так далее и из-за этого какие-то клатч-моменты, и там, где надо раскрутиться, не всегда получается. Уверенности вот не хватает? Вот. Да нет, я вообще не, уверен, не в уверенности. То есть я очень уверен в себе, я, как сказать, я очень уверен, у меня никакого страха нету в игре, никакого волнения вообще ни на одном турнире, что я на мажорах играл и так далее. Наверное, я просто стал воспринимать ошибки по-другому. Если раньше я там, например, у меня три три врага выбегало, я мог троих убить, и я такой, ну, типа, для меня такой был стандарт. А сейчас у меня три врага выходят, у меня как-то в голове надо хотя бы одного убить и инфу быстро дать, что тут еще двое. И я убиваю, меня убивает, я не считаю это как бы за ошибку, я считаю, что, он ну, типа, хорошо против меня сыграли, вышли втроем, там, на широком, коротком и так далее, и убили меня, я там кого-то разменял, дал четкую инфу, кто куда бежит, и... По-другому совсем мысли в игре. Ты побывал на нескольких мажорах, по да. сути, но там кружатся большие деньги. Ты сейчас в своей квартире? Да. У тебя есть машина? Ну, нет, скажем, нет. Как бы <смех> была, не была, вот так. Не думаешь ли ты, что твоя финансовая... Страховка чуть-чуть сбавила мотивацию выигрывать О том, что у тебя все хорошо уже И ты можешь просто расслабиться играть А раньше ты топил за это Ты хотел чего-то достичь, купить квартиру на киберспорте Может быть, что это все утихло из-за -из из этого? Я тебе так скажу Вообще не думал о деньгах никогда даже когда я пришел в Flipside, у меня была зарплата там 200 баксов, потом там повысили 400 баксов, мне это на жизнь хватало просто нереально. Я там получал 400 баксов, и вообще нормально мне было. Это тогда, когда были мажоры? Да, то есть да это были ладно. мажоры, у меня были... у нас самая была маленькая зарплата. То есть люди, которые даже не попадали на мажоры, у них там было 2 500, 2, у нас было 400 ну было типа, ну было нормально, я даже не думал то, что -то мне деньги нужны. Ну у меня не было никаких целей, там купить машину. Да даже вот сейчас ты говоришь, если у тебя своя машина, да, она мне особо не нужна. В мочурбу ну, в Москве я вот каршеринг беру, там спокойно езжу mm -hmm. куда хочу, не напрягаясь. Вот беспокоиться о своей машине, ну такое. Вот квартира, то есть есть конечно, можно еще там накопить на другую квартиру. Mm. Ну, это такое, да. Но опять, у меня просто таких мыслей не было особо там, и на деньгах я не был зави... ну, завязан. И скажем так, я начал какие-то... Когда мы флипсайдами вышли на мажоре в топ-8, мы были в топ-8 мира, и, естественно, мои тиммейты... То есть я даже не очень поднимал этот вопрос, но мои тиммейты сказали, ну, что это зарплата там, да? 400 долларов те, кто в топ-8 мира. Сейчас нам организация пошла на уступки, сделала там хорошую зарплату. И... Тысяча. Да не, да не, ну 3000. Вот, да ну, ну, да, вот сразу там... Ну да, сразу такое будет сделали. А, но опять. То есть разница между 400 баксами и 3000 вообще никакой не была. То есть для меня лично так же как-то бабки уходили, знаешь, там на все про все. Ну, даже сам не скажу Очень странно, кстати, я не думал, что это все именно так FIPSA Tactics — это американская организация, да, которая да. внезапно подписала СНГ состав А Как ты думаешь, они в конце, они забили на CSGO А как думаешь, они ушли победителями или они в банкроты? Именно после вашего состава CSGO Ну, блин, состав. я... Как ты думаешь лично, у них, они вышли в плюс с этого всего за, за эти несколько лет? Не, ну я не хочу говорить, что у меня там еще флипсайды должны денег и так далее. И, и немало денег, да. Но, не, я просто знаю этих людей хорошо, я был в Америке много раз, у них дома, и там месяц жил вообще с ними, там два месяца. Ну, не, не важно, да, но как бы я этих людей знаю, и... Ну так, но впечатление, то есть, им тоже деньги не очень прям хотелось зарабатывать, им тоже хотелось вроде бы побеждать. И вышли они, как бы, ну, я думаю, в ноль. Mm -hmm. Но если они там отдадут, что они должны, мне кажется, конечно, они будут в минусе. Но плюс-минус, они просто поняли для себя, что тяжело все это. То есть надо, чтобы команда держалась реально в топ-8, чтобы быть в каком-то небольшом хотя бы плюсе. А так это довольно-таки неприбыльное дело, вот. И при... просто у нас были еще контракты очень хорошие с слипсайт. То есть они там не забирали деньги с призовых, они не забирали деньги с стикеров, там, да, они ну... вообще. Они ничего не забирали им. То есть они платили зарплату, там и даже стикеры есть игрока, они ничего не забирают. Есть стикеры команды, да. Они забирали с них 15% там все остальное между нами делили. Хм. То, то есть и я скажу, что в плане денег ну, нормально было. Нет было никаких претензий. Да, там задерживали зарплаты и так далее, но это все фигня. Вот. А условия были, ну, очень хорошие с ними. То есть, я знаю, некоторые команды вообще не, не отдают со своих стикеров деньги. Некоторые даже у игроков забирают там 15% стикеров игрока, да. А флипсайды именно таким не промышляли. Хм. То есть они все отдавали игрокам и всегда мне говорили, что да мы все игрокам отдаем. нам Будут новые спонсоры, будем там больше зарп... зарплату делать и так далее. Просто играйте хорошо и все, мы пытаемся сделать все для вас. А владельцы вот. организации сколько им лет? За 30. Ну угу. они шарят за CSGO или так просто деньги есть по файнс? Как это вообще выглядело? Они вообще шарят, что они создавали? Они больше по файтингам. В Америке mm. файтинги, да, популярные Rocket Лига, там, ну, и все такое. А, они больше там. А, они до сих пор существуют, рубсайды. Да, вроде до сих пор существует. Вот, и... То есть, за КС они тоже шарили, смотрели КС, и... Ну, на всех турнирах были, как бы, с нами, болели за нас и так далее, переживали. Yeah, okay. Вот, помню, помню uh -huh. у нас менеджер, ну, главный сел, да, клипсайд, uh -huh. хозяин, мы играли на лане за выход на мажор против Дигнитос, и мы проигрывали 12-3 на Мираже, и если ну, мы и проигрываем, мы не попадаем на мажор, мы мы попадаем на мажор, и он очень сильно расстроился, что мы проигрываем 12-3, и просто что-то обозвал, можно сказать, нас, ну, тоже все так получилось, скажем, да, и ушел курить. Вот, а он приходит, мы дотащили до допов и выиграли. Почему он сказал, парни, ну, извинился перед нами, что он там ушел и так далее. Вот. Слушай, вот. ну, тебе типа, по кайф, ты реально был нам, огромное количество мажоров. Это да, сильно. Мне кажется, из -за... вообще даже не из СНГ, ты из всего мира очень мало игроков, которые так часто попадали. Там нипы, нави. А... Ну, не, ну, ну, игроков может много, там кто был на 10 мажорах, но... То есть, понятно, что количество этих игроков не так много, скажем да, так. Да. А насчет Маркелова поддерживаешь с ним связь? Ну, я Марика звал на стриме у меня поиграть. Ну, хайпану, как бы можно сказать, хотел, но что-то меня заигнорил. хотя он. Да нет, с Мариком у меня очень хорошие отношения. То есть мы всегда там, если на турнирах были, часто вместе жили, там, куда ходили вместе, после турнира вместе проводили время. То есть офигенный чувак, мне было с ним весело всегда. Ну, мне кажется, ему было со мной весело. А, сейчас контакты, ну, скажем, он в другую игру играет, там World of Warcraft, да? Я особо не играю там World of Warcraft с ним. Поэтому контакты так. Не mm -hmm. особо. Пожалуйста, oh, бог! О, боже. Роз, три пули куда-то. Погнали. попал в что <свеч> <свеч> <свеч> ты, ты вообще не видел на да, меня ну так что то там было перебежал как на, на ходу, роликах на, <свеч> на, да, на роликах да значит, skate, да о да, да. oh, это хорошо было тебе флик да <свеч> да не Ой -ой -ой, ошибка была Ай-яй-яй, какой же позорный проект. Тебе осталось немножко. Ай, какой фретин, ты понял мое слабое место, и сейчас, и сейчас будешь убить него. Вот, вот. Вот, фри хороший. Сейчас 6 раундов. Ай-яй-яй, вот это было неплохо. Давай, 6 раундов. 6. Вот, видишь, я да уже такое дерьмо сейчас творю. Да нет, как ты так быстро перемещаешься? У тебя на сервере какой-то спидхак. <смех> да, я фейсит купил. Боже, там просто, ну, ты бы знал, как голова бегает быстро. Я к таким скоростям не готов. То, да, боже, что это такое? Ай, ну все, хватит. Да, бех Ладно, ладно, сейчас 10 надо ходить. Ай-яй-яй Ну боже, что там выползает такое? <смех> Ай-яй-яй Ой-ой-ой-ой-ой! Я -ой -ой -ой. себя не прощу, если будет КП <смех> Да нет, я себе не прощу, дружище Ты хочешь, чтобы я себя убил? <смех> Не-не-не <смех> Примерно такой у меня диалог со всеми игру ай-яй-яй это не камбэк два раунда да. то есть да. это можно выйти вот так вот убить префер <связать> <связать> это что такое так хорошо ай-яй-яй Ах... да, ну. да ну оружие еще подбиралось это, конечно да, агрессивно. Какой противный, себя ждет. <связывается> Молодец. Так, ну что ж, М -м, Блин, я тебя не прощу, если проиграю. Да, Послушай, ты. это Георг. <связывается> Один раунд. Да. Ох. Ладно, давай по факту, Гош, Нет. ты авапер, ты очень хорошо держался, очень да хорошо не, держался Да, не, Нет, ты авапер, чувак Ты при чем здесь авапер? Никакого Да не, все нормально Да это имп, чувак, я же задротик. Да. это не нужно просто Факт, но ты хорошо держался На первое, конечно, по полегче было, но во второй прям, чувак, на опыте компакт жесткий 14-7 да. было, если я не ошибаюсь, молодец Ну надо в КС поиграть Да, Потом но я думаю, что вот будет, мотивация. Через неделю ты упадешь, и Хорошо, договорились. ребят. Банк, это все это из-за того, что он тренируется где, Гоша? где я тренируюсь? А, а Сайбершок? Конечно. Не, ну с такой, с такой рекламой, я думаю, вообще не стоит. Да, кстати, он не тренируется на Сайбершоке, поэтому да, и проиграл. Поэтому да, тренируйтесь да, на Сайбершоке, да. и вы сможете uh, обыгрывать uh, меня. Вот. Короче, говорю, чуваки, напоминаю то, что такие аимки, если вы играете, то вам советую заходить на аим -ДМ. А, Вот я, к примеру, перед этим матчем сидел, тренировался вот здесь Вот так вот, просто сидишь, играешь, а, делаешь тысячу киллов, кайфуешь Вот здесь огромное количество людей, и они просто сидят, убивают И ты тренируешь аим -ки. вот А я ну и... он не посидел. Да, вот он не сидел сегодня В общем, ребят, у нас даже маньяк появился Развлекательный тренировочный сервера у нас есть. Заходите, тренируйтесь на себе шоке. С тобой был я, Шок, и мистер Гоша Wared. Надеемся, что он сможет сейчас э, появляться больше на киберсцене. Э, кибер и мы будем увидеть только победителя. Да, будем, будем надеяться. Да. Буду выигрывать кого-то на имке. Ладно, спасибо тебе. Спасибо, пока.